Блин, только сейчас обнаружил, что когда я подписывал номер, я написал здесь 2000... Вам видно, да? 2018 год. Придется в следующем году опять бежать сотку. Это номер забега 2017 года. Расскажу, что я рисовал с обратной стороны. Блин, да. вообще, конечно, достаточно занятно. Я же был в трезвом уме и в здравом рассудке, но написал 2018 год. Надо будет аккуратненько подправить. С обратной с обратной стороны, номер я написал телефон экстренной помощи. Для чего? Организаторы четко сказали, что этот номер должен быть у вас в телефоне, не знаю, в записной книжке. И понятно, что я забил его в телефон, да, добавил в избранный, чтобы можно было быстро позвонить. Но телефон я нес за спиной. И может оказаться ситуация, когда вам просто нужно быстро сказать кому-то этот номер. Или вот человеку там не очень хорошо, ему нужна помощь. Нужно дозвониться по этому номеру, и тогда что вы должны сделать? Вы должны снять рюкзак, достать телефон, сообразить, где у вас этот номер. Телефоны проще просто взять, перевернуть свой номер и продиктовать ему номер телефона. И плюс, соответственно, те телефоны экстренной связи своих родных и близких я тоже написал с обратной стороны номера. И я считаю, что это очень важно с точки зрения безопасности, обязательно так делайте. Ну, как обычно, я написал свой целевой темп, что мне хотелось идти с темпом 7 минут на километр. Наивный, блин! Дальше я хотел написать темп отсечки на 18 часов, но подумал... Но подумал, ну блин, неужели я эту трассу буду проходить 18 часов? Я сказал себе, конечно же, нет, я пройду ее, ну, гораздо быстрее. И поэтому я не стал писать себе этот темп на 18 часов, а зря, очень зря. И я в результате написал себе тут какой-то непонятный темп, 8.45, который э, гарантировал, что я за 16 часов пройду эту дистанцию. Ну, то есть я прикинул, что если за 13 в пряжку не ложусь, то за 16 я уж точно ее пройду. Ну, я бы, наверное, может быть, сам бы и прошел, теоретически, да, но мы шли командой, сплоченной, дружной, и шли мы 18 часов даже там с копеечками с небольшими. Но на всякий случай... Я как бы чувствовал, что могут быть нюансы в такую погоду. Я расписал на обратной стороне себе еще и тарифную сетку, хотел сказать, сетку темпов. Покажу, что там. Я написал темп и время, за которое я пройду эту дистанцию. То есть, вот если 7, то 12.50, 7.15, там 13 часов. Ну и последний темп, который я включил, это 8 минут, это за 14.40. И, соответственно, я понимал, там самый свой плохой темп Это 8.45, значит, за 16, я думал, хуже не будет Ребята, обязательно пишите сюда темп отсечки, закрытие трассы Обязательно, то есть рекомендую вам писать три темпа Вау-темп, на который вы целитесь Темп отсечки, темп закрытия трассы И, соответственно, план А, план Б и план С План Б, да, то есть некое комфортное время Если вы понимаете, что план А не сработал то вы бежите в комфортное время. Сейчас поясню, что это такое. Как я понимаю план «Б» на этих гонках? Ну вот, например, хочу я получить пряжку с лисой, нужно уложиться в 13 часов. Если вы прибежали в 13 часов и 5 минут, вы все, пряжку уже не получили. Да? Поэтому вы должны биться либо в 13 часов, либо время уже перестает иметь значение заключением одного момента, когда вы боретесь за место в возрастной группе, потому что понятно, что 13 часов – это не место в общем зачете на этой гонке. И, соответственно, в какой-то момент приходит понимание, что все, вот план А он не сработал, план А не сработал, и у вас должен быть разрыв. Ну, бессмысленно бежать тогда в 13,5 часов, я так считаю. Вы должны тогда уже расслабиться и изменить назначение этой гонки. Вы не укладываетесь в лимит, отведенный для себя, для пряжки, значит, вы бежите в другое комфортное время, и эта пробежка как тренировка, испытание сил, выносливости, организма. Ну, не знаю, там, что еще может быть. Безусловно, если вы хотите приблизиться максимально близко к 13 часам, вы продолжаете бежать в том темпе и э, пытаетесь оценить, насколько быстро вы могли пройти эту дистанцию. Но я к этому отношусь по-другому, то есть более дискретно. Если я понимаю, что в 13 часов уже не укладываюсь, все, расслабился и бежишь в неком э, комфортном темпе. Который гарантирует, что ты получишь удовольствие. Ягоды собираешь, кушаешь, любуешься, фотографируешь, общаешься с людьми, потому что все, в план А у тебя уже не сработал. Но эта отсечка плана Б должна быть, иначе ты просто забудешь и сразу скатишься в план С, 18 часов, а прибегать к одному из последних. Ну, это не всегда, в общем-то, хорошо, если ты понимаешь, что у тебя силы есть. И я считаю, что очень полезно было. Вот эта сетка с темпами, потому что я на нее смотрел очень долго, но потом оказалось, что я слишком оптимистическую себе эту сеточку нарисовал, а нужно было ее фактически рисовать до 18 часов, чтобы контролировать, с каким темпом ты идешь и в какое время укладываешься. В том состоянии мы бежали втроем, Александр, Маша и я мы делали самые разные алгоритмы, чтобы понять, укладываемся в 18 часов или нет. И вы не поверите, у нас не сходились цифры, мы Не могли посчитать. Потому что мозг реально там в какой-то момент начинает отключаться, арифметические действия делают очень-очень плохо. И еще один маленький нюанс к расчету этих темпов. Когда вы рассчитываете темпы, Считайте их от, не от того расстояния, которое заявлено организаторами, например, 107 километров, а считайте от большего расстояния. Сейчас поясню почему. Меня порой реально бесит, как люди в социальных сетях начинают обсуждать, что вот мой гармин показал столько, организаторы сказали, что дистанция такая, а у меня на часах столько, все неверно, и на, находят с собутыльников, нет, не собутыльников, собеседников, нет, находят тех бегунов, которых... Гармины показали очень близко к И говорят, да-да, наши Гармины самые точные". Ну, ни не точные Ни хрена не точные Для того, чтобы в этом убедиться Достаточно побегать по Овальному стадиону 200 или 400 метров и посмотреть на свой трек То есть просто бежите по стадиону включенным Гармином или Сунто Бежите все время по одной и той же дорожке Не знаю, километров 5 А потом посмотрите на свой трек, состоящий из ломаных Вот так Гармин измеряет расстояние И это означает, что когда вам скажут, что расстояние было 107 километров, вы по факту можете пробежать больше. Почему? Потому что вы бежали не точно по треку, уходили в сторону, вправо или влево, ну, не знаю, на 1 метр, на два, там, в принципе, в лесу параллельно пробежали где-то. Следующий момент. Вы просто отошли в кустике да, и добавили себе несколько метров. Вы а, гармин, вот конкретно то сочетание спутников, которое было, когда вы бежали, по-другому намерил траекторию. То есть вы получите либо меньше, либо больше. И если вы рассчитаете целевой темп от заявленной дистанции, то вас может ждать разочарование. То есть вы прибежите с этим темпом, и вам не хватит, ну, на дистанции 100 километров, может быть, несколько минут вам не хватит для того, чтобы уложиться в свой результат. Я что делаю? Я на марафоне для расчета целевого темпа использую расстояние 43 километра. Не 42-195, а я считаю темп от 43. У меня не было ни одного марафона, когда бы часы четко показали бы такое время, которое нужно. Но на марафонах проще. Там что можно сделать? Ты бежишь, у тебя есть отметки 20 км, 15-20-30. Ты можешь, исходя из своего целевого темпа, рассчитать, в какое время ты должен проходить от начала забега. Например, отметку 10 км должен пробежать через 55 минут. Вот тогда ты рисуешь 10 км 55 минут, 20 км там получается час 50, и ты бежишь и контролируешь, в нужное ли время ты пробежал эту отметку. Но на трейле это невозможно. Вы не знаете, на каком километре вы находитесь. Поэтому для того, чтобы четко попадать в заданное время, очень полезно целевой темп считать от большего расстояния. Ну, в частности, для груты я считал из 110 километров. Потом посмотрел на отчеты, ну так люди и бегали. А с учетом того, что мы и сами пару раз уходили не туда то здесь 200 метров, там 300 метров, вот уже сам себе километрик ты и добавил. И это очень важно, когда вы бежите на конкретный результат. Если вы бежите в удовольствии пробежать дистанцию, то для вас это не так критично, надо рассчитать темп отсечки, но его тоже надо рассчитывать, исходя из этого фактора, что дистанция ваша может оказаться длиннее.